Подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо. Извините, вашество, я вас обрызгал. Я нечаянно. Ничего, ничего. Ради бога, извините, я ведь я не желал. А, засидите, да пожалуйста, дайте слушать. Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уже блаженство больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брежжалову, походил возле него и, поборосши робость, пробормотал. «Я вас обрызгал, вашество. Простите, я ведь не то чтобы...» «Ох, полностью, я уж забыл. Вы все о том же», — сказал генерал, и нетерпеливо шевельнул нижней губой. «Забыл». А у самого ехидства в глазах подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала, «и говорить не хочет».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 Прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. Вчера, в Аркадии. Если припомните, вашество, начал докладывать экзекутор, я чихнул и нечаянно обрызгал из. Да какие пустяки, бог знает что? Вам что угодно, обратился генерал к следующему просителю. Говорить не хочет, подумал Червяков бледнее, сердится, значит.